Всем доброго дня! У микрофона Алексей Федорцов и тема сегодняшнего видео это использование в рекламе Leadform. Что такое лид-форма? Это форма на которую попадает человек после того как кликнул на ваше рекламное объявление на кнопочку подробнее либо заказать либо купить либо получить какую-то информацию попадает не на ваш сайт либо квиз а попадает на форму где ему остается заполнить контактные данные то есть те, которые вам интересны. Чаще всего это номер телефона и email. Ну, чаще всего номер телефона. В каких рекламных системах на данный момент возможно использование лидформ и в которых мы их применяем? В которых мы их применяем. В первую очередь, это таргетированная реклама Facebook и Instagram. Во вторую очередь, это таргетинг ВКонтакте, где тоже возможно создание литформ отдельно. Это рекламная система MyTarget где в, при рекламе через рекламную систему одноклассников можно создать лид-форму и прикрепить ее, используя в рекламных кабинетах, в рекламном кабинете MyTarget. Также, а, многие этого не знают, можно создавать лид-формы и использовать их в системе Google AdWords, то есть рекламная система Google. Оно используется там в качестве расширения, и тем не менее все эти формы лид -форм отлично работают, и у них наибольшая конверсия по сравнению с сайтами и с квизами. Сейчас рассмотрим, почему именно это происходит, почему а, конверсия на лидформах выше. Да? Сначала коснемся этого аспекта, затем перейдем к оценке качества этих лидов, которые приходят с лидформ. Первый момент. Да? Почему конверсия выше? Потому что а, пользователь при переходе на сайт или квиз у него больше факторов, отвлекающих его внимание от принятия решения. Если ваш лендинг а, либо сайт составлен таким образом, что у него конверсия маленькая, то лид дают однозначно понять, что если у вас хорошее предложение, то конверсия может быть и выше. Просто попадая на сайт, человек изучает его информацию, делает для себя какие-то выводы, а на лид-форме у него вариантов только два. Либо сразу уйти, либо заполнить контактные данные. Еще одно преимущество Лидформ там возможно автоподстановка данных из системы в которую он зарегистрирован. То есть при открытии формы она уже по умолчанию заполнена. То есть там есть контактные данные человека. Ему лишь остается нажать кнопочку отправить эти данные. И в, во всех рекламных системах это действует. Если человек авторизован в в социальной сети, если он авторизован под э, логином Гугла, то в любой рекламной системе, из которых я перечислил, работает автоподстановка данных. И от принятия решения человека отделяет всего лишь один клик по кнопке. Этим обуславливается то есть отсутствие э, сторонних отвлеченных факторов. Э, то есть косяки вашего лендинга здесь они отсутствуют. Если у вас конверсия на лейнинге маленькая, самое время протестировать лид-формы а не бесконечно переделывать э, сам сайт. Потому что переделка сайта, ну, во-первых, это время, это деньги, и э, каждый раз вы должны четко тестировать э, каждое окно линдоса, чтобы понять, на каком этапе люди отваливаются. Это гораздо более трудоемкая работа, нежели чем запуск лидформ, потому что ее аналитика связывается к совсем другим показателям. И тут принятие э, решения отправить свои данные вам как потенциального клиента, у о, пользователей ограничено. То есть они либо делают это, либо не делают. Разумеется, есть нюансы, которые влияют а, на заполнение -формы. и Саму конверсию литформы можно поднимать за счет оформления, за счет заголовков и за счет выделения некоторых элементов, от, акцентирования на них. То есть лидформы это не просто данные, да, два кусочка, телефон и имя а ее можно оформить соответствующим образом и это тоже а, влияет положительно на конверсию разумеется если вы нормально оформляете все это подготавливаете и а, все это не идет в разрез а, да, с вашим УТП то есть если человек видит там допустим установка видеонаблюдения переходит она на заставке какие-то цветочки то конверсия будет естественно ниже а, если у вас все четко подобрано и стилистика оформления а, рекламного поста Uh, и на оформление лид-формы, то конверсия тут будет выше. Uh, определенные uh, моменты, связанные с, uh, со вторым uh, тезисом, который я описал, это uh, насколько uh, холодный либо теплый трафик идет с лид-форм. Мы тестировали много вариантов во всех этих рекламных системах, которых я перечислил, и могу точно сказать, что uh, Теплота лида зависит от самого предложения. Лидформа только увеличивает конверсию. Если у вас предложение описано нечетко и непонятно, что человек получит далее, то лиды будут менее горячими. Если у вас предложение описано четко, и человек понимает, что с ним свяжется, что, э, и что будет дальше, кому он отправляет эти контактные данные и что ему дальше ожидать, то теплота вырастает. Соответственно, люди, которые не заинтересованы в покупке, либо в переходе на следующий этап вашей воронки продаж, они меньше заполняют форму. И лидов, которые холодные, да, которых надо еще дополнительно утеплять, они, их минимальное количество. То есть, если УТП проработан, если предложение нормальное, рекламная подача, оформление лид было соответствующим, лиды приходят теплые. А, если же вы используете общие фразы, общие посылы в рекламной кампании, где а, человек не совсем четко понимает, что он получит, но ему интересно, то трафик получается более холодный. То есть, иными словами, а, оформлением рекламной кампании и оформлением самой лид-формы вы влияете на теплоту лида. Это то, что показывают наши эксперименты. А, мы даже умудряемся в нише розничного магазина продажи чая и сладостей а, приводить теплых лидов Все зависит от УТП и от подачи и от того, чего человек э, ожидает после того, как заполняет ли форму. Ну, что я уже озвучил выше. А если сравнивать лид форму с квизами, а, конечно, есть варианты создания лид -форм, а, как квизов, например, в одном из рекламных разделов Facebook. Есть э, э, рекламный инструмент, который позволяет это сделать. То есть э, сменять э, данные, делать это как виз. Но мы это редко используем, скажем так, и предпочитаем использовать стандартные квизы. Э, и точно можем сказать, что конверсия с простых литформ, правильно оформленных, э, выше, чем с квизов и выше, чем с со стандартных лендингов. И уже тем более выше, чем э, многостраничные сайты. А, минимум в два раза вы получаете конверсию выше и а, естественно это отражается на стоимости лида. Если у вас ниша, которая предполагает а, получение заинтересованного лида и вы его будете обрабатывать в CRM как надо, то однозначно вам нужно использовать лид формы. А, если же у вас ниша, который, у которой короткий цикл сделки и вам надо быстро захватить э, контакты клиентов, лид-формы это то, что вам нужно. А, салоны красоты, а, быстрый выезд на услугу и так далее, это то, что нужно в момент принятия решения. И все точно так же хорошо работает, допустим, в, на рынке недвижимости. А, мы работали с компанией в Москве, есть отзыв заказчика нашего, звали Камила, в Москве и Московской области мы привлекали через лид на м, трафик через таргетинг Instagram на покупку жилья, которое было дороже 8 миллионов рублей и также на услуги, с, связанные с кредитными услугами по покупке недвижимости. Поэтому все это работает это работает в нескольких рекламных системах. Это не только ВКонтакте, не только Facebook, Instagram. Это еще и MyTarget, это еще и Google AdWords. И в любой из этих рекламных систем вы можете трафик забирать на себя по минимальной стоимости, используя лид-формы. Uh, также очень полезны, если у вас uh, этап находится на стадии старта. То есть у вас даже без uh, сайта вы можете привлекать клиентов очень неплохо. Uh, и это тот случай, когда разработка сайта она иногда вредит проекту, а, то есть оттягивают старт рекламной кампании, ждут от веб-студии и так далее, хотя могут уже получать трафик без сайта. И а, если возьмем крайний наш пример, это ниша онлайн-кассы. Да, а, практически все взаимодействие на 80% с пользователями было простроено через литформы, таргетированную рекламу в Инстаграме, ВКонтакте. Uh, уже на втором, на третьем месте шел Яндекс.Директ и uh, Google AdWords, именно трафик с поиска без использования Литформ. Uh, также MyTarget, Литформы там неплохо себя показали, но они были дороже по стоимости, чем uh, в среднем таргетированная реклама. На этом все. Uh, рекомендую использовать этот хороший инструмент рекламе uh, для того, чтобы получить больше заявок, качественных заявок по меньшей стоимости. С вами был Алексей Федорцов. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Можете писать мне напрямую в WhatsApp, либо в ВКонтакте. Добавляйтесь, друзья. А мои контакты в описании к этому видео. И до новых встреч!